Всем привет, дорогие друзья! Сегодня так, у нас опять небольшая прогулочка, как вы поняли, взяли собаку сейчас с тобой. но зато и заодно пойти посмотреть, короче, что там с грибами сейчас происходит в лесу. Так, таком виде. Ну, все, в лесу же в лесу. Вот. Клещей много. Да, были там, вместе месте, клещи попадали. Много. Так, ну короче, если, как найдем первые ну грибы, это. включимся. Ну, Вон там собака ну, где-то бегает. Ну, Будут первые грибы, включимся, ребята. Ладно, все, <звуч arche Kid> давайте не переключаемся. Мэйс? Мэйс. Иди отсюда грязно. Вот, ребята, Похоже на этот на грузди короче или черные там они как бы нахер не нужны вот первые грибы которые попались это грузди так идем дальше 5 вот ребята чернушка ну, как, ну, как черный такой. Ну, посолить его можно взять, в принципе, попробовать. Если грибов да, не будет, возьмем. А там еще. Ребят решили набрать этих волнушек. А, это не волнушка волнушек. Мать, моя. Мать какая нашла волну. Засолить хотим, короче, баночку. Хотим. хотим, какая разница. Все время поправляет меня. Там Олег нашел два белых. Ну, не стал туда идти снимать. Надеюсь, нам тоже что-то попадется. идешь и наступил нечаянно. Да, черная грусть. Да. Вот как его, блядь, увидеть? То ты еле нашел. Ну, здесь, вот такой грибок. Подсолим, короче, попробуем. С картошечкой, с лучком. Я думаю, нормально будет. Собака все носится. Олег! Олег! он туда уже убег. Олег умотал уже туда Олег у нас Мы идем только на так вот. вот стоит черного Не видишь что? Ребят, кто в комментариях напишет, правильно мы делаем или нет. Меня прям это очень интересует. Что, срезаем-то? Да. Можно угу. ли срезать или выкручивать? Или еще что делать? Да, а значит. то. Только на это обоснованно написать, а то что да. нельзя. А то Хоть бы ссылку кинули, где это написано. Ну, хочется белых. Вот еще, не знаю, посмотри. Да, вот он. Червилый? Почему червил раздавил? А, вот С... тут тебе смотри. Своими лапками. Червилы? Смотри сам. Да, червилы. Вижу отсюда. Надо маленький брать искать. Полянка. А что за грибы, ребята? кто не знает, что за поганки, Как они называются? Напишите в комментариях, кто-нибудь специалист какой-нибудь. А, вот еще ребята. Такой грибок. Посолить его нормально, самая тема будет. Вот такие нас собирать. Ага. Вот это, ребят, что за грибы? Походу по да? Юбки нету, да? Напишите в комментариях, наверное не будут такие брать, я не знаю. Опять-таки а должно быть с юбкой нахуй. Как я помню. Вот, Грибочки, вот еще одна. Тут одни чернушки у нас попадаются. Благородных хороших грибов нет. Но это на солене там. Все червивое, тогда не бери ее. А Червиевая, да ну нафиг, ты да. нормальная. Нормальная. Ну, давай. Да, снимай эту, лисичку. Снимай. Лисичка, Лисичка ли? да, одна. Тут где-то, где он, вот он. А, -а, -а. ну что если с одной лисичкой Ну возьми ее, что добавим, на ножерек. Пожарь, снимай. может сейчас там подосины, я эти подойду, пойду. Мало-мало грибов. Не знаю. Вроде дожди два дня были. Либо уже прошли люди. Ребята, какая штука на дереве. На нем даже эти. видите, вот роса. Короче, одни черноги ребята, нету, опят вообще нету. Ну, как тебе грибная охота? С грибами пока. Клещей много, да, ребят? Себе только что снял одного клеща. Так, по грибам, короче, полный ноль, да, на солюшке, короче, набрали, посолить. Хотя бы что-нибудь. Ну, погуляли по лесу, да, да? на часочек выбрались. Ну, чернушки попадаются. Да, дороге, как идет? Он грибочек ребята нашел. тут берет березовичек. Да, Он Олег нашел там тоже. Ну вот я как вот. Сейчас, сейчас, сейчас. А, в курсе, чтоб. Вот еще мы не по этой дороге возвращаемся. В курсе? Вот, так, вон, вот еще чернушки, ребят. Ну, вот, собираем чернок, хоть засолим чуть, -чуть. нормально ну, тут что нормально только шляпка. шляпку шляпку ну, грязь шляпку это большой. большой ну что тут большой вот ребята лаумушечку нашел О, красавица прям с водичкой вырвал с корнем а что делать гребница Думаю не пострадает, напишите в комментариях, вот стоит прям, а здесь нигде нет, не знаю, не знаю. покажи, у нас все режет этих большие, да, вот еще тоже, вот маленькие, два, два маленьких стоят видно, вот раз, вот два. Большой, наверное. Ну хоть посолим. С лучком потом нормально, с картошечкой молодой. Тут вот большой, это, наверное. Червивый. Да, да. Что прям надо вместе этих два сейчас? Аркадий! Еще сразу же не садятся. Вон еще зай. Вон еще. Вот так. Вот ты сейчас наступишь на него. Mm -hmm. Это наконец-то вышло солнце. Еще груздик черный. подсолим его и нормально будет Еще не заметил он маленький стоит видите за это видишь его да. жена уже с палочки устала искать хорошо ага. так вот, смотришь, вот угу. а кому надо даёт. Мэйсон, О, иди сюда, иди сюда. Иди ко мне. Ух ты моя собака. Нагулялся. Сидеть. Сидеть. вы сидеть. Сидеть. Сидеть, Мэйсон. Сидеть. Сидеть. Сидеть. Сидеть. Не хочется. Ну, здесь ему уже не хочется сидеть. Здесь, скажи мне, раздолье. Да, ему угу. хороший. Сейчас домой приедешь, кашки покушаешь Как интересно, ребят, смотрите, растет этот как мухомор и прямо вот рядышком муравейник. Все делами заняты. А, смотрите какого жука притащили, они его дерут.